Итак, в этом видео мы посмотрим, на что нам равняться по ставкам конкурентов, которые есть сейчас на данный момент. То есть какие нам ставки, в принципе, выставлять. То есть как мы можем вообще это прогнозировать как-то, да? С одной стороны, у нас есть инструмент прогноз бюджета, который нам позволяет так или иначе посмотреть ставки, которые есть на поиске в данный момент. Но это, опять же, такая субъективная информация, вот, допустим, да, выбрать Россия. Посмотрим на конкретном примере, и потом мы перейдем в рекламный кабинет, посмотрим там. Итак, мы выбираем всю Россию. Окей. Вводим топовый запрос "обувь оптом" и посмотрим, какие у нас сейчас прогнозы ставки на поиске. Это этот инструмент конкретно для аналитики поиска. То есть вот в общей сумме у нас ключевых слов, которые содержатся в этом в этой маске ключей, 37125 да? и прогноз средней ставки. Да, вот сто у нас на поиске 209 рублей за клик. У нас происходит списываемая цена 29 рублей. Вот это вот крайне сомнительный показатель То есть 200 у нас здесь есть, 29 у нас на поиске. Дело в том, что здесь указывается стоимость вроде как в соответствии с алгоритмом. То есть если у нас у вас стоит ставка на поиске 209, то у вас списание кликов будет по 29 рублей. Но это не всегда так. Исходя из статистики, как бы это вроде как колебания, влияние конкурентов и так далее, но однозначно здесь не показывается правдивой информации. Это можно брать как за основу, за статистику, но полных данных у вас все равно не будет. Как же посмотреть более подробно? Тем более мы делим компании на RSI, делим на поиск, и потом подключаем ретаргетинг. Для того, чтобы посмотреть реальное положение дела, нам надо посмотреть в моей компании, чтобы просто сориентироваться, какую ставку выставлять. Да? Нам надо перейти в компанию, вот допустим, перейти в компанию, это компания поиска у нас да? по обуви. И здесь в конкретной группе объявления мы видим наши ключевые слова и списываемые цены на поиски. И увидите, что вот здесь вот по разным ключевым запросам у нас вот такие данные. Однако это очень круто. Раньше так не было. Буквально 6 месяцев назад были ставки в 2-3 раза меньше. Ну, вы видите, что кто-то доминирует на поиске, да, то есть кто-то выставляет эти цены на поиски. Но ну, есть зазор, где мы можем получать вот по этому ключевому слову, не самому топовому однозначно, 5% трафика. В... На поиске иногда бывает достаточно такой стратегии. Но чтобы доминировать, надо, опять же, на целевые ключевые слова ориентироваться, ориентироваться на то, что пользователю это будет интересно, и чтобы человек перешел на сайт и там сделал ключевое действие. Вот от этих трех соотношений будет зависеть общая эффективность рекламных кампаний. Вот здесь вы видите, да, какие ставки есть на поиске. Скажем так, они не, не очень низкие, да, потому что даже по 100 рублей клик – это уже 10 кликов, у вас спишется, 10, спишется 1000 рублей. В оптовой тематике – Такая, такой разброс не всегда приемлем, особенно если у вас средний чек ä, небольшой, да, скажем так. При закупке на 10 тысяч рублей у вас маржинальность 5 тысяч рублей, и у вас конверсия в продажу там 20%, то это может быть не совсем рентабельно совсем, находиться на поиске. Поэтому у нас для этого есть компания RSI. Перейдем в компанию по RSI и посмотрим там ставки, которые сейчас есть аукцион не именно на RSI, а именно на те ключи, которые мы включили в рекламную кампанию. И вы видите, что здесь цена клика в сетях, да, она... Почему здесь прочерк стоит? Да, вот Если мы откроем справку, то у системы нет данных показа этих раз в сетях. Здесь будут отображаться данные по мере открутки ваших рекламных компаний по этому ключевому слову, и вы будете уже на них ориентироваться. Но пока можно устанавливать минимальную ставку и таким образом прощупывать рынок. Если у вас нет задачи с двух ног нырнуть в аукцион и там забрать максимум, то нет смысла выставлять там 12, там 15, 20 рублей за клик. Есть смысл прощупать аудиторию вашу ключевую. По минимальным ставкам, вот у нас назначено а, 5 рублей, а, мы посмотрим, по каким ключам мы будем проходить по аукциону, и по мере поступления статистики у нас будет появляться больше данных, и мы будем менять стратегию и менять ставки, а, ориентируясь на то, какое количество лидов у нас зашло, и ориентируясь на то, какого качества эти лиды. То есть здесь нелинейные вообще уравнения. Показатели друг от друга зависят максимально. И надо ориентироваться на конечную продажу, на стоимость клиента, сколько у вас он выходит. То есть если стоимость клиента у вас 5000 рублей и маржинальность 5000 рублей, то надо срочно что-то делать. Вот видите, мы по некоторым словам мы проходим, это нормально. как бы. а По остальным у нас статистики пока маловато, да, ее нет вообще, потому что мы еще не запускали. Вот видите, кто-то на эти ключи назначил максимальную ставку, нам 100, 100 рублей. Но нам будет достаточно даже получать трафика в 50% в некоторых случаях. Вот это очень целевое ключевое, ключевое слово. Мы полностью проходим, у нас будет... Больше 50% трафика по этому ключевому слову. Таким образом, вы можете посмотреть, какие ставки вам выставлять, какие ориентироваться. То есть я вам максимально выбирать стратегию рекомендую после того, как вы изучили эти ставки на аукционе. На этом все.